Сюрприз. Мама моя пришла меня поприветствовать. Мама. Переживала, переживала. Так. Айрат, ты держи. Сейчас вот так, держи просто. Вот. сейчас финишировал. Мне еще пока нет. Приближается участник олимпийских игр. Но сегодня у него будет 2.21. Ну, секундами. 221. Отдельное спасибо я хотел сказать спонсорам моего забега. Это моя мама. Она меня кормила. Да ладно, кровь, поила, даже надела наркоманских 100 грамм, чтобы мне легче бежалось, укрывала меня теплым одеялом и обеспечила крепкий тыл <поила> на этом забеге. <поила>